Так, варлыки готовы. Если все. Да, да, Три. Да. Да. Один. Первый. Да, давайте, давайте. Пол. Центр сейчас говно высрать. Аккуратно выходим толкая okay. прыгать нельзя что через них видимо нет армский работает все равно почистить можно будет в круге То есть, похуй. она не сильно Тут одна прям под боссом. Сдувает. Забирай. Сдувай. Девяносто две. Давайте уже крест. Крест, уже бегите к своему... последней войны. Дайте рык какой-нибудь. Вы их в центре оставляете просто. На ком они есть. В конце димили, пожалуйста. Так, ну, справа мы вроде справились. Всё. Хорошо. Притык. Блять, что-то мелкие мова подросли, по-моему, как Какая-то женщина, быстро. Кто этим стал? Пошли к ним. Или мы стоим так? Мы стоим так. Лазеры вот эти. Можно как-то прервать? Нет. Только убить. Так, так же к центру, Круг. к центру, к центру. Я забрал босс. Ну, моба фокус все, потому что босс не. Не стойте под мордой, пожалуйста. Толчок скоро будет. Забирай. Сейчас толкнет еще. Вот это, кстати, опасно. Так, а что у нас по мобам? Нам надо убивать квадрат. И нам надо убивать без метки, не крест. Вот кто крест ходил, мы правее пойдем просто. Толкают. Уже расходимся В принципе, сопротивляться в мою ручку, есть Сейчас вайды еще. Да уже 96, 97 Блять, вот стеночки, он клещ стеночки вайды не, не, не, это И под роботов, чтобы вас не било ну, кнопки, если есть, отдавайте в роботу сейчас ты сейчас нет? отъедешь так, наш ну, умер почти. А, Нагобили, нубием. Один процент. Только не веди его, он щедко стоит. Ну ладно. Надо этих связать. Отходим от него, он же не добьет. По нему нормально входит. бомбы надо надо к стеночке нести. Короче, нормально Нормально сошлись надо надо Отдыхаем нормально. Оно походу усиливается. Потому что первые круги не уебывали. Ближе к центру надо Ты вот там это как, дойдешь до меня, надо Дошел. Да вот уже надо в центр, надо вот эти кружочки, которые... Отдельно. Ауэль. Ну там за спиной у рейда три мины лежит. Ага, вижу. Давайте к трем минам к этим поближе. Забрал. Чистка, чистка. Герзе не туда, ты пошли <laughs> Так, опять. Эм, а там два пака, и нам нужно двух собирателей убивать. Где звезда и квадрат. Ну, повним, тут мы сейчас ничего не убиваем. Ближайший? Ну, вот. Да нет. Есть гриб? Нет, уже не важно. Но тут надо решение принимать как бы еще до. Да-да-да. Туда уже подводить босса, и поэтому, говорю, мины всегда типа в центр, чтобы получалось так, что ты можешь из центра добежать. Не, ну в целом, поняли. у нас тут почище стало, как бы, нормально. Так, как, подожди, а стяжкой сби... собьется, Кост, не? Хуй не собьется. Это, конечно, вроде станется. Ну, а стяжкой не сбивает, тем не менее. Значит, дезорент. Упинаются. А, На, кстати, про дезерент сейчас попробуем. Не, не работает. <как> ну, мои, во всяком случае. Ну, кстати, даже хз, что лучше убивать? Типа лучи или вот этих вот отталкивающих херов.